финалисты прошлого сезона команда квн волонтеры ю привет Какие сегодня вы все красивые! Ой, Руслан, Руслан, красавчик, как всегда. Жюри вот такие. Мой любимый зал, привет! Артур! Ты чего такой добрый? Ребят, представляете, перед игрой в Макдональдс ходил, так наелся, капец. Артур, а что такое наелся? Ренат, он сам не знает, что такое наелся. Он только знает одно — обожрался! <сёк> <сёк> так, ребят, вы что, вообще оборзели, что ли? Да Ланси, Артур, успокойся, смотри, какой красивый стал. Похудел, что ли? Да, разве? А нет, ты просто боком стояла. <сёк> <сёк> И мне это говорит мальчик, похожий на покебол. Да я на мася. На масле ты, а не на масле! Успокойся! <связывая> Ладно, ребят, сегодня фестиваль. У кого-нибудь есть что-нибудь смешное? Артур, а почему мы всегда все показываем? Покажи, покажи хоть раз что-нибудь сам. <связывая> Блин, джинсы порвал походу. <связывая> Ладно, песня! Меня все уважают, но у меня есть один маленький псик. Просто я у Лиечки. Лучший шамзик. Ап-ап-ап. Ап-ап-ап. Ап-ап-ап. Ап-ап-ап-ап. Артур, хватит. Патер, может, уже начнем наше выступление, нет? Ну, в этом вы правы. Ладно, на сцене команды КВН-Волонтер. Подурачимся, понеслась. Вчера шел подземки, и бомжи мне говорили, подайте, ради бога, вот я и подаю. А первая наша миниатюра — гопники в бассейне. Теперь случай на улице. Сейчас опять на какую-нибудь фигню дают. Давай, давай, давай свою листовку. Извините, а почему мне не дать только что листовку? Ну, потому что вы выкинете ее. Нет, я ее не выкину. Поступайте к нам в тизбе. Фу, нафиг, что за бред вообще? Кальянщик у Лора. Так, войдите, ага. Так, давайте вас послушаем. Не понял, Еще раз, ну-ка. Так, ага, ну, наверное, все с вами понятно, вот вам активированный уголь. Зачем? Забейте, забейте. Сиду. Так, ребят, ребят, стоп, идите все сюда. Быстрей, быстрей, быстрей! Знаете, уважаемые зрители, сегодня для волонтеров последняя игра в юниор-лиге, потому что дальше мы идем в лигу Кама, а там мы будем рвать и разносить всех. Да! Так, стопы! Это кто там собрался взрывать? Привет, юниор-лига! Парни, вы понимаете, что у вас ничего не получится. Всего ты взял. Да я сейчас объясню. Вот волонтер, вот Лига Кама. Фу, понимаете, ничего страшного. Ты что, что там, ли? Чего, а? Ладно, парни, я понимаю, у вас намерение очень серьезные, и давайте я вам помогу. Просто дайте телефон, я позвоню, воп решу вопрос, и гран-при будет ваш. Ага, хорошо, у вас есть позвонить? Нет, нет, у тебя есть. У нас нет позвонить. Ну-ка, отойдите. Алло. Алло, это Руслан Харисов? Нет, это не Руслан Харисов. Блин, жаль, а я хотела заказать свадьбу на 800 тысяч. Да, это Руслан Харисов. Отлично. Я хочу, чтобы в мою свадьбу вел американский комментатор. N.C.A.A. Майкл 23, Чикаго И битбоксер. А еще динозаврик. Yay! И собачки. Ах, да, самое главное, вся свадьба должна проходить на татарском языке. Руслан, вам звонит. Хорош, хорош. Эдик, знаешь, мы тут подумали и решили, что мы играем еще один сезон в юниор лиге. Так играйте, ради бога, я-то че. Да хорош, да ты че? Нет, на самом деле, парни, неважно, в какой вы лиге играете, в студенческой лиге или в юниор-лиге. Самое главное, чтобы вы всегда помнили свое первое выступление. Я не забуду никогда момент. тот самый-самый. Он для меня, как первый сей, как минута славы. славы. В эту игру меня позвали да так поржать. Спустя годы игры, тянет, не поиграть. Аплодисменты, микрофоны первый гэк на сцене поднял он в зале люди многим настроение. Сотни в стране с таких же, как и я. Жарим горы, да, любимые, любимые волонтеры. волонтеры.